Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Real Project. Здесь в ютубе, да и в целом в сети можно найти огромное количество видео и текстов об устройстве проемов в несущих стенах. Вот приезжает строитель, достает перфоратор, шум, пыль, монтирует металлическое усиление и готово. Вроде все просто, но в реальности все далеко не так легко и очевидно. В этом видео мы решили поговорить о таком виде перепланировки, как устройство проема в несущей стене, показать процесс резки и усиления проема, а также поговорить с дизайнером о том, что делать с большими металлическими конструкциями, которыми строители усиливают проемы. Давайте начнем с базовых вещей. Несущая стена — это стена, которая принимает на себя нагрузку от других конструкций дома. Выполняя какие-либо манипуляции с такой стеной, будь то устройство или расширение проема, а в некоторых случаях даже штрабление по горизонтали под прокладку коммуникаций, мы ослабляем ее несущую способность. А поскольку дом — это единый организм, ослабление в одном месте может влиять на все остальные конструкции. В итоге прямая угроза безопасности жильцов. Из этого следует два важных вывода. Во-первых, устройство проемов в несущих стенах — это особый вид перепланировки, требующий индивидуальных расчетов и разработки отдельного проекта усиления с последующим согласованием. Во-вторых, возможность устройства Каждого отдельного проема всегда рассчитывается индивидуально, так как слишком много факторов влияет на такую возможность. Среди них, например, материал несущей стены, этаж квартиры и этажность дома, ранее выполненные соседями проемы в несущих стенах, ранее выполненные вами или предыдущими собственниками вашей квартиры проемы в несущих стенах. Многие собственники совершают большую ошибку, когда начинают планировать свой будущий ремонт с вопросов, сколько будет стоить устройство проема в несущей стене и как его выполнить. Правильный вопрос, ответ на который собственник должен получить до начала каких-либо работ, а можно ли вообще выполнить данный проем в данной конкретной стене. Потому что нередко ответ отрицательный. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться в проектную организацию. Только проектные организации с допусками на соответствующие проектные работы могут дать однозначный ответ и рассчитать допустимые параметры проема и вариант его усиления. Допустим, проектная организация все рассчитала и разработала проект устройства и усиления проема в несущей стене. Что дальше? После согласования проекта перепланировки собственник может приступать к работам по устройству проема. Они состоят из двух этапов – усиление несуществлены и непосредственно устройство проема. Вас может смутить последовательность, в которой я назвала этапы работ. Но такая последовательность является единственно правильной – мы сначала делаем усиление стены, чтобы металлическая конструкция включилась в работу. Другими словами, приняла на себя нагрузку той части стены, которая будет вырезана. И только потом мы выполняем проем. Мы решили показать вам, как выглядит этот процесс, а также пообщаться со строителем о нюансах работ по устройству проема в несущей стене. Мы сегодня поговорим с Понды Алексеем, компания Орезка. «Ал Алексей, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, у меня сегодня к вам будет очень много вопросов. Расскажите, пожалуйста, вообще то, с чего начинается ваше взаимодействие с клиентом. Вот к вам приходит клиент, что вы от него хотите? И, в принципе, да, я так понимаю, что сходу вы никогда в жизни не посчитаете стоимость этих услуг по резке проемов. Вот что, вот пришел клиент, что вы от него хотите? Конечно, в первую очередь нам от клиента нужен проект. При этом проект должен быть разработан компанией, которая имеет допуски на проектирование. Uh -huh. Мы в первую очередь просим его прислать этот проект. Когда к нам приходит проект, мы отправляем запрос на металлобазу, мы просчитываем сварочные узлы, формируем коммерческое предложение. Также клиентов всегда мы обязательно спрашиваем по наличию либо отсутствию чистовой отделки. Потому да? что если сделана какая чистовая отделка, то нужно использовать, во-первых, защитные материалы, а во-вторых, нужно использовать электроинструмент, а не инструмент. Защитные материалы вокруг проема, да? Есть... Вокруг проема, да. Мы должны защитить инженерные коммуникации, во-первых, которые проходят, во-вторых, отделку, если она сделана. Хотя, конечно, намного комфортнее и проще для всех работать, когда проем делается на этапе черновой отделки. Но ситуация бывает разная. Бывает, одна квартира уже готова, сделана с ремонтом, вторая еще с черновой отделкой, поэтому все эти моменты нужно обязательно уточнять. Также нужно уточнять обязательный режим работы, чтобы не было конфликтов с соседями. И, конечно же, согласование проекта непосредственно с межведомственной комиссией, с управляющей компанией. Mm -hmm. Потому что управляющая компания должна обязательно знать, чтобы предупредить соседей, чтобы не было различных конфликтных ситуаций. Также в каждом доме есть свои порядки. Yes. Вот да. это вот все оговаривается с клиентом на берегу, то есть вот перед тем, Конечно. как вы вот все заключаетесь, то есть, всю информацию вы собираете? Конечно, мы все собираем, да, и если у клиента, допустим, нет разрешения, либо сделал проект организации обзор, мы просто от этих работ отказываемся, потому что это небезопасно. Ну и свою позицию мы, естественно, до клиента доводим. Если клиента все устраивает, мы считаем коммерческое предложение, ему его выставляем. Дальше, соответственно, инженер выезжает на объект, чтобы убедиться в том, что все соответствует тому, что изначально проленировалось. Потому что ситуации бывали разные. Mm -hmm. Бывает, например, что в теле проема проходит ну, самый такой радикальный случай газовая труба. Понятно, что в этом случае нельзя делать проем в этом месте, пока не перенесена труба. Бывают счетчики электроэнергии. Бывает скрытая проводка, бывают инженерные коммуникации, да, дымоходы. Поэтому инженер должен приехать, посмотреть, что все действительно, во-первых, то о чем мы говорили. Во-вторых, он всегда приезжает с перфораторами, делает контрольный замер стены, потому что проектировщики да. чертят по тем чертежам, которые у них есть в архиве, но зачастую, ну, может быть, каждый шестой случай или пятый, да, что стена заявлена 20 сантиметров, по факту она либо 18, либо 22. Ну и плюс она, получается, создается, бывает, с какой-то уже предчистовой отделкой, имеет штукатурку, да. а нам нужно чистой отделка. Нам нужен чистовой, чистовой отделки, да, да. Это все, конечно же, смотрится, да, потому что нам нужен именно чистовой бетон, его толщина. Uh -huh. Если есть какие-то расхождения, тогда соответственно мы задаем вопрос клиенту, который спрашивает проектировщика на ну, уточнение проекта, и мы получаем соответственно uh -huh. уточняющую информацию. Ну, если, допустим, очень сильно расхождение по стене идет, да, то, есть, то здесь возможна корректировка металла, потому что обычно все стараются сделать так, чтобы проем был максимально гармонично вписан в интерьер uh -huh. и если стена допустим 18 миллиметров а по проекту то никто не хочет чтобы он очень сильно выступал uh -huh. да. соответственно это все нужно с клиентом тоже заранее говорить согласовать с проектировщиком ну если клиент соответственно согласен да мы подтверждаем стоимость либо обсуждаем какие-то дополнительные работы они не нечасто но тем не менее бывает да то есть но ну, еще раз подчеркну это как правило либо защита коммуникации да то есть либо ну, какие-то да, дополнительные отверстия он просто сделать, либо какие-нибудь перегородки, да, они несущие, убрать. Uh -huh. Ну и после этого, соответственно, заключаем обязательно договор, к которому прикладываем проект. Он всегда скрепляется, чтобы и клиенты и мы понимали, что мы работаем по одному проекту, uh -huh. что мы об одном и том же говорим. Прикрепляем свою лицензию, всегда просим клиента, управляющую компанию отнесет комплект документов, ну и соответственно, согласно проекту, начинаем выполнять работы. Ну вот такой порядок взаимодействия с клиентом. Какой инструмент нужно использовать? Какой правильный инструмент нужно использовать? Ну, нужно использовать инструмент, подразумевающий алмазную резку. То есть это не должны быть вибрационные нагрузки в виде отбойника. Mm -hmm. Так получилось, что на нашем рынке самый популярный, самый надежный, неприхотливый инструмент – это бензорез «Штиль-420». Но так как это бензорез, то им работу можно выполнять там, где нет чистовой отделки, где люди не живут. Соответственно, он с одной стороны тяжелый, да, с другой стороны все газы, но это все решается с помощью с, с, ну, индивидуальных средств защиты. И с помощью этого инструмента можно быстро и эффективно вырезать проем. Угу. Но бывают ситуации, когда, допустим, жилая квартира, мебель, там, ковры. Да, то есть, понятно, мы, если это даже закроем, то бензорез все равно, его в газы, они впитаются да, куда-то. В этом случае мы используем электрорезы. Но в этом случае стоимость существенно дороже, потому что электрорез он очень капризный и он очень быстро ломается. То есть, если бензорез может сделать порядка там, 100 проемов, у электрореза ресурс ну, 10-15, дальше якорь надо будет менять. И это очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому, если ничего не мешает, то мы работаем на бензорезе. Если есть какие-то ограничения, мы, соответственно, используем электрорез. Но при этом, еще раз подчеркну, стоимость за алмазную резку ну, вырастает процентов на 30-40. Именно из-за того, что мы должны закладывать поломки на электрорез, да, на его необходимую амортизацию. Плюс это будет дольше. Бензорезы режут намного быстрее. Mm -hmm. ну, вот. ну а сварочные аппараты, в принципе, там любые подойдут. Тут в принципе, никаких сложностей нету, вот Тут больше играет квалификация сварщика, да, что он правильно снял размеры металла, что они все нарезали в размер что они все правильно установили, что он сделал хорошие сварочные швы. Теперь давайте поговорим об усилениях. Наш многолетний опыт показывает, что очень часто и собственник, и дизайнер не до конца понимают, как выглядит усиление металлической конструкции. Отсюда частые удивления, расстройство и обиды на дизайнеров. Тут важно понять одну простую вещь. Металлическая конструкция, усиливающая проем, это не декоративный элемент, это конструкция, которая берет на себя нагрузку. Поэтому собственник и дизайнер должен быть готов увидеть в квартире массивные участки металла, часто выпирающие за плоскость стены и в том числе съедающие часть ширины проема. Чаще всего в квартирах можно встретить два варианта металлических конструкций. Металлическая рама, выступающая за плоскость стены на 6-8 см и обрамляющая конструкция, находящаяся в одной плоскости со стеной, но она встречается реже. Существуют и другие варианты усиления, не так часто встречающиеся из-за своей дороговизны. О них, возможно, мы снимем отдельное видео. Как будет выглядеть усиление проема в несущей стене в конкретной квартире, собственник узнает только после выполнения проектной организации соответствующих расчетов. Не менее важный и актуальный для собственника вопрос, а что же делать с этой металлической конструкцией? Далеко не все готовы делать в своей квартире ремонт в стиле лофт. Об этом мы решили спросить у дизайнера. И сегодня мы как раз разберем на одном из наших объектов: то, как можно реализовать усиление, устройства и усиление проема в несущей стене. И сегодня с нами дизайнер интерьера Юлия Яковлева. Она является автором этого проекта, и мы сегодня ее помучим некоторыми вопросами. Давайте вначале познакомимся с нашим объектом. У нас квартира находится на десятом этаже. Это кирпично-монолитное здание. Несущие стены присутствуют, но на самом деле их не так много. Юля, расскажите, насколько для начала тяжело определить вообще несущие стены на объекте? Ну, и как вы это делали? Потому что для, для многих дизайнеров это проблема. Ну По практике это уже, это уже приходит быстро, потому что ну, и стук по стене другой, и толщина стены другая. Даже если стенка оштукатурена, это все равно относительно соседние. Очень часто трещины идут между разными материалами. Поэтому как бы, определить достаточно легко. Вот. Если есть сложности, бывает, что бетонная стенка но тонкая, вот тут, как бы, ну, как говорится, там, тоже нужно скрываем, на сцену, наверное, да, вскрываем, <laughs> чтобы понять, есть ли там армирование, насколько это. И, конечно, чертежи. То есть строительные чертежи все равно они в работу нужны для то, то, что четкого понимания. Я почему спрашиваю? Здесь есть просто как раз-таки такой вот момент. А, он. Не всегда однозначный. Это вот этот вот участок стены. Если мы посмотрим на мерный план, если мы посмотрим на планы БТИ, либо там кадастрового инженера, то очевидно, это будет стена вообще одной толщины идти по плану. И определить, является она полностью несущей или нет, довольно-таки сложно. То есть это два варианта. Либо мы заказываем строительную документацию, либо да, выходить на объект и уже визуально это определять. Но несмотря на то, что здесь не так много несущих стен, все равно в проекте присутствует устройство проема в несущей стене. А почему вообще было принято такое решение нельзя было обойтись без него и ну, главной задачей было что вот у нас здесь мастер спальня и соответственно рядом с этим помещением нужна была ванна был вариант пристроить ее не затрагивая капитальные стены в прихожей но тогда бы у нас ушел холл да мы бы его потеряли и вот было принято решение сделать пробить проем и соответственно доступ к в ванну шел именно из спальни через гардеробную. На этом мы остановились. Угу. Ну, что, что я такое? могу сказать? Так сказать, подытожить, что устройство проема вот в конкретном месте, достаточно сильно изменило функциональность планировки. Да. Мне кажется, других решений тут, в принципе, и не найти. Какой был вообще порядок работы, вот, скажем, по проектированию? И вообще, испугались ли клиенты такого решения? Сразу же был вопрос, что это соглас... объект, который согласовывается. Mm -hmm. Поэтому сразу подготовка была именно ну, правильная. То есть чертежи, проект, согласование и проем. То есть пробивка. Mm -hmm. Вопросов не было, заказчики были за. Поэтому... И, соответственно, были обмер, чертежи. Документы строительные получали и ждали проект. Ну то есть в последовательности вы, к вам выезжал инженер на да. объект, да. да, то есть да. смотрели, соответственно, строительные чертежи для того, чтобы понять, какой у нас бетон, какая у нас арматура, да. чтобы грамотно сделать соответствующие расчеты и подготовить проект усиления. Почему? То есть я, насколько понимаю, вот в этом проекте было принято именно усиление, которое выступает за плоскость стены. Насколько это было для вас неожиданностью и неожиданностью для клиента? Неожиданность была, как бы мы надеялись, что это все, так как объем очень маленький и сложность в том, что у нас проем ограничен с одной стороны сетями, то есть стейки кан канализации воды и с другой стороны стены тоже сетями. Очень сжатый объем, конечно, мы... Ну, желали заказчик и я, чтобы это было достаточно минимальное усиление. Но, как бы, вот этажей много, поэтому по расчету получились достаточно сильные швелера. но они, в общем-то, их можно задекорировать. И я не думаю, что будет какая-то очень большая сложность. Во, Во всяком случае, они вписались в интерьер. А, смотрите, обратите еще внимание, усиление, если оно имеет вот такую металлическую раму, она зовут под сам потолок. И уже неважно то есть какая у вас высота самого проема то есть самое главное что вы завели раму под самый потолок а дальше формируйте вы арочный проем ну есть еще те люди которые делают арочные проемы и какая высота проема это вы уже сами определяете то есть здесь уже можете хоть два хоть два триста неважно так как усиление оно заведено под потолок то есть и 6 с половиной сантиметров это выходит за плоскость стены это то что нужно будет как-то зашить и обыграть я, насколько понимаю, здесь, в принципе, не должно каких-то проблем, потому что с двух сторон в любом случае будет карабат-зашивка, зашивка, зашивка, и ну, тут, э, сильно раз... площадь не, это не украдет. Нет, она завязана, здесь, площадь, здесь сложность немножко именно в асимметричности решения, то есть, потому что здесь у нас зашивается швеллера, а этот, фу, э, сети. Здесь швеллер, поэтому вот эта асимметрия, асимметрия, она все равно будет присутствовать. Ну и, соответственно, в дизайне она как бы в зашивке тоже будет все разные плоскости. Может быть, портал получается, но он такой очень сложный. Вот. И, соответственно, его в любом случае, ну, мне лично, хотелось выделить. То есть, наоборот, его материалом. обыграть, да, конечно, либо цветом, либо материалом. Угу. То есть, чтобы он именно смотрелся порталом относительно И всего остального. Неким. кор элемент да. преимуществом да. Да. этого помещения. Да, да, да. Даже сложным, но он все равно большой. Поэтому его нужно, как бы раз уж он большой, вписать его все равно не получится. Поэтому надо его как-то достаточно знаково сделать. Ну вот пока такие... Ну, ну, мне кажется, есть. это на самом деле очень интересный прием, когда не пытаться что-то там закрыть, а сделать это каким-то наоборот да, э, да. достоинством, ну, преимуществом, ну, изюминкой ну, интерьера. А, Юля, давайте еще дадим совет а, начинающим дизайнерам, дизайнерам, либо тем, которые еще не сталкивались с такими проектами. Как вообще можно, ну, стоит ли вообще бояться этого? Как нужно как можно задекорировать как можно обыграть эту всю историю чтобы это все смотрелось гармонично в интерьере если мы конечно не говорим о стиле лофт где можно это да то есть вот как бы можно бояться вообще не надо потому что ну как все знают дизайнеров обыграть можно все в любом стиле с любыми материалами и так далее у нас здесь даже было как бы четыре примерно варианта по отделке, да, вот кроме, как я говорила, первый был это завязка в портал, но он у нас здесь иначе не получается. Второй это можно тот же лофт, да, любой, хоть красный, красным цветом покрасить, прямо металл с отделкой, с грунтовкой, и будет идеальное место, декоративное, яркое и так далее, насыщенное. Второй был вариант, это те же швеллера просто заполнить, ну, то есть заполняется внутри, либо э, и то же самое отделка там хоть штукатуркой декоративной хоть покраской вот но ну, либо обшиваются но здесь минус какой у нас сам проем он вырезан всего в двух сантиметрах от швеллеров поэтому вот это скорее была бы не обшивка а обклейка швеллера то есть соответственно тут такой момент надо материалы соответственно металл Гипрок, чтобы это было хорошие материалы, чтобы это все потом нормально держалось. То есть вот все это можно обыграть. Естественно, какие-то если декорации там, э, с, как я называю, с рюшечками, то это вообще там, хоть деревья на этих швелерах можно. А еще, кстати, хотела взять акцент на том, что э, учитывайте при э, ш, закладывании ширины проема о том, что задание конструктору вы должны дать с запасом, так как швеллер он съедает определенную толщину. В данном случае а, в этой части он не особо выступает. Ну, я, насколько понимаю, у нас всего лишь пару сантиметров. Да, да, дело в том, что я-то, -то, конечно, просила, и у меня изначально задание было больше. А -а -а. Ну, вот, и Мы даже встречались ну, с конструктором у нас с на объекте, объекте да. Класса. И конструктор сказал, что он просто больше по факту не может, потому что я говорю, у нас сети с одной стороны и сети с другой стороны. Поэтому вот, вот максимально проем, который он нам выдал, это вот оказался. Mm -hmm. Если у нас не получится именно дверь поставить 800 ку, ну то есть 700 полотно и 800 э, проем, mm -hmm. то, ну будем сужать, потому что, конечно, отделка все равно завязана будет уже на mm -hmm. окончательный дизайн. Да, ну а так нужно. Безусловно, да, запас, расширяй, да, да нужно, расширяй. конечно, просить больше, потому что все равно, дай бог, вырежут все ровненько. Лучше вот. подзажить. Зашить это еще ровнее, чтобы было это все, конечно, оформлено красиво. А у собственников возник вообще вопрос, что нужно, как делать проем, надо усилять, не надо усилять. Потому что я знаю, что многие, как строитель сказал, так и делаем. То есть они даже не, дум, даже не знают, что это очень сложный вид перепланировки и Нет. требуют особых трудностей. Слава, слава Богу, заказчики очень компетентны, поэтому у них даже вопросов не возникло, они знали, что это нужно сразу все согласовывать, согласовывать правильно, и то, что заложено, надо делать. Все, поэтому тут вопросов не возникло ни в чем. Ну, это здорово, на самом деле не все до этого Нет, доходят. Нет, это согласно, но я как бы без согласования, я вообще капитальные стены ну, не очень люблю трогать. Uh -huh. Вот, поэтому если мы делаем капитальные, то это только с проектом, но иначе смысла. Нет. Юлия, подскажите вообще, насколько часто в вашей практике приходите к устройству проемов несущих ну, стен? Ну, Сколько часто, часто трогаете несущие стены? Ну, вот я сказал, что я не очень это люблю, пытаюсь планировку сделать, обойдя эти моменты, но вот за 25 лет где-то, ну каждый пять лет. Вот все равно что-то получается. То есть либо у меня там проем в перекрытии между двухэтажной квартирой, либо это вот такого плана пробивки проема, то есть со смещением. То есть, ну, как бы вот штук 5-6 я как бы за, за это время сделала. Ну что, вот примерно так может быть решено, решен вопрос по усилению проема в несущей стене. Все... Может быть, просто, легко. Главное, да. обращаться, во-первых, с профессионалом, знать да. порядок да. работ, да. чтобы ничего не нахимить. И, естественно, на это нужно время. То есть нужно закладывать время, потому что от проекта до реализации все равно очень много работ. Подготовительных работ, конструкторских работ и, соответственно, сами идеи. Все, Юля, спасибо большое, что делили нам время и рассказали зрителям о том, как вообще можно работать с такими проектами. Спасибо вам. Спасибо. В заключение к этому видео я бы хотела ответить на несколько частых вопросов об устройстве проема в несущих стенах. Всегда ли требуется усиление проема в несущей стене металлическими конструкциями? Нет, не всегда, но понять этот момент может только проектная организация после выполнения соответствующих расчетов. Обязательно ли согласовывать устройство проема в несущей стене? Да, это такая же перепланировка, которую также нужно согласовать в установленном законном порядке. Сосед сделал проем, несущий Квартиры абсолютно одинаковые. Можно ли сделать такой же проем по его проекту? Нет, ни в коем случае. Как я уже сказала выше, каждый проем необходимо рассчитывать индивидуально и делать отдельный проект усиления. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!